Ну и что они приехали? Толку. Они полчаса добирались до нас, уехали за водой, вода кончилась, и опять полчаса уже вроде как-то начала маленько погасать, уже все, уже обрадовались. Они пока приехали, что, это, поднялся ветер и снова все разнесли.